Привет! В этом видео хочу рассказать о том, как пользоваться нашим сервером по торговым сигналам, который расположен непосредственно в Дискорде. И зачем это нужно? Ну, потому что я считаю, что многие люди, скорее всего, не пользовались этим мессенджером, не понимают, для чего он нужен, чем он хорош, и тем более не понимают, возможно, каких-то особенностей данного мессенджера. Это будет своеобразной инструкцией. Относительно того, что здесь есть, на что здесь обращать внимание, почему здесь есть какие-то каналы и так далее. Начнем по порядку. Когда ты присоединяешься к серверу, тебе приходят личные уведомления от вот такого вот бота, Mi6. Ты читаешь это личное сообщение, здесь написано о том, что нужно указать свое имя, фамилию, а не ник. Это для того, чтобы можно было нормально различать вас, да? участников сигнального канала. После чего здесь есть рекомендация по установке, по регистрации у форекс-брокера, так как сигналы идут как форекс, так и криптовалютные. И мы предлагаем брокера FIBA Group, потому что он удобный, потому что там хороший терминал, он работает с приятным терминалом, нужным непосредственно для нашей методики торговли. И там же вы можете скачать и демо-версию, это понятно. Ну и, само собой, разумеется, это криптобиржа, да, мы рекомендуем Binance, по крайней мере, пока еще. Не тестировали еще ее там маржинальную торговлю, это важно. И, возможно, это будет либо Binance, возможно, это будет Bitfinex. Если у вас есть там и там аккаунты регистрироваться, естественно, повторно уже не нужно, это совершенно не обязательно. Точно так же совершенно не обязательно переходить по нашим реферальным ссылкам, которые здесь. То есть вы, если не желаете этого делать, вы можете абсолютно Делайте это на свое усмотрение. Просто вбивайте в поисковике Групп или там Binance и регистрируйтесь. Это все, я думаю, понятно. Читайте то, что здесь написано. И, в принципе, все. Переходим дальше к самому Discord. Вы появляетесь здесь в основном канале. Здесь вы видите с правой стороны активный админ. Да, то есть я... Стажеры ⁇ это вы все, те, которые будут на протяжении трех бесплатных месяцев, после того, как этот период пройдет, те, кто будут оплачивать сигналы, они будут, естественно, уже участниками, активными. И не в сети, которые, да, вы вот можете видеть количество людей, те, которые не в сети находятся. Вот эта вот штука ⁇ это бот, который вам присылает уведомления личное при входе на сервер один раз. Первый. дальше на этом все с правой стороной давайте посмотрим на левую сторону и эта сторона основная она требует внимания в чем здесь основной основные правила какие до да, этого сервера ну собственно основной канал здесь ведется флот то есть тут ведется какая-то переписка между участниками помимо личных сообщений ну в принципе все вы можете конечно здесь задавать вопросы короче это такая тусовка. Какие-то материалы сбрасываете, что-то вот друг с другом там спрашиваете. Ну, в общем, вы поняли. Фулдилка. Дальше идем. Скриншоты сделок. Здесь, если вы хотите поделиться каким-то скриншотом вашей сделки, которая вам понравилась, вы можете сделать ее скриншоты и просто выложить сюда. Допустим, для обсуждения там, или еще для чего-то. Вот это все делается здесь. Торговые отчеты. Торговые отчеты я прошу выкладывать участников в раз в неделю и торговый отчет за месяц. Это для того, чтобы мы видели, какими объемами вы торгуете, не привлечуете вы свои риски и так далее. Ну, в общем, это такой своеобразный контроль наставничество с нашей стороны. Поэтому, ну и, и само собой, мы должны видеть, какой вы получаете от наших сигналов результат. Поэтому это все выкладывается в торговых отчетов. Вот можете видеть, как это все у нас оформлено здесь. То есть этот канал непосредственно для скринов вашей отчетности по истечению недели и месяца. Вот такой вот Total Trade Bot вам уведомляет по истечении каждой недели о том, что мы ждем э, statement в канале торговые отчеты и в конце месяца точно, точно этот же бот сообщает вам о том, что пора подводить итоги за месяц и ждем ваши статменты. Я думаю, это понятно. Сигналы для торговли. Канал. Ну, собственно, канал, где даются нами сигналы. Здесь непосредственно только сигналы. Писать здесь из вас никто не может ничего, только администраторы, поэтому вас в этом канале никто отвлекать не будет ни от чего. Здесь только сигналы, да? Дальше, вопрос-ответ. Если у вас есть какой-то вопрос непосредственно по теме трейдинга или по теме нашей стратегии, вы задаете его здесь, ну, либо же нам в личку. Но лучше задавать его здесь, потому что человек может потом посмотреть, пролистать, возможно, он видит вопрос, который его точно так же интересует и ну, увидит, соответственно, на него ответ сразу же и полную переписку. Поэтому, пожалуйста, если есть вопрос-ответы, пишите сюда, желательно это сделать. Полезные материалы, я думаю, это понятно из названия. То есть здесь, если вам есть чем поделиться, опять-таки, тоже на, на трейдерскую, либо около трейдерскую тематику, около рыночную, пожалуйста, это все сбрасывайте сюда. Больше, в принципе, особенностей никаких нет. Если здесь идет какое-то сообщение... Можно на это сообщение каким-то образом прореагировать. Тут есть смайлики. Я вот в эти подробности вдаваться не буду. С этим всем разберетесь сами. Это не обязательно. Есть закрепленные сообщения. Закрепленные сообщения смотрим вот на этой шпилечке. И здесь вы можете их почитать. Все, которые есть. которые я закреплял когда-либо. Как, как правило, это важная информация, которая требует ваше внимания. Поэтому можете о ней не забывать. Иногда ее проверять. Если отключить вам нужно уведомление в этом кан канале конкретно, либо в каком-то из других, вы просто нажимаете этот э, звоночек, колокольчик, и он отключается. Для того, чтобы упомянуть человека из, допустим, чата, вы нажимаете правой кнопкой мыши, и здесь э, представляется ваше внимание там ряд зональных действий, которые вам нужны. Вот нажимаете, допустим, упомянуть, пишете дальше какой-то текст, отправляете, и человек, если даже у него отключены уведомления, в этом канале, вот здесь, вот, да, нажат этот колокольчик, он все равно получит это уведомление и, собственно, сможет вам ответить, отреагировать и так далее. Также здесь есть голосовые каналы. Вы можете присоединяться к голосовому каналу или кого-то приглашать в этот канал и общаться там голосом. Основные моменты по текстовым каналам я вам уже объяснил. Это важно. Прошу соблюдать эти правила. И дальше по поводу сигналов торговли. Еще бы хотел затронуть этот вопрос, так как он уже возникал у некоторых из участников нашего сигнального канала. Люди спрашивают, как долго можно реагировать на сигнал? Желательно реагировать сразу. Вы увидели сигнал, получили его, пожалуйста, возьмите позицию. Дабы Это, ну, это в принципе, легко делается. Делается это через мобильное приложение. Я уже говорил, что вам не нужно... Постоянно находиться у монитора и ждать, когда же придет сигнал, скачиваете себе тоже приложение c Это все делается элементарно и управляете, берете позицию, добавляетесь там, и так далее. Или же СМТ-4, я думаю, это тоже понятно. Если вы вдруг про... увидели сигнал этот поздно, допустим, приезжаете домой, не было доступа к интернету, там, к связи и так далее приезжайте домой, видите, что утром были даны сигналы. Окей, не расстраивайтесь. Это не означает, что их уже нельзя покупать. Но нужно обязательно оценить, насколько ушла цена от указанной цены покупки в сигнале. Я думаю, это понятно. Если она откатилась еще ниже, и мы говорим о покупках, да, то, естественно, это у вас получится наиболее выгодный вход, и вы, соответственно, входите в позицию. Если она прошла уже выше, и она становится не совсем вам удобной, то вы можете ее пропускать, можете ее не брать. Возможно, еще будет такая возможность, и она откатится ниже. Если же а, цена ушла незначительно от той цены, которую мы здесь оглашаем, заявляем, то в любом случае вы устанавливаете Take Profit от указанной нами цены, а не от вашего входа. Я думаю, это понятно. В случае, если вы находитесь в неудобной позиции, если вы находитесь в более э, удобной позиции, то вы можете соблюдать либо же э, наши рекомендации, то есть откладывать 100 пунктов от цены, указанной нами, либо же от своей. Это основные моменты, я думаю, они понятны. И еще раз повторюсь, что не выдумывайте велосипед, делайте все с точностью так, как мы указываем сигналом. Если это объем 0,01, значит это объем не 0.1 и не 0.05, не 0.04 и так далее, вы, вы понимаете. Это объем 0.01. Если вы делаете по-другому, значит мы не гарантируем вам сохранность ваших средств абсолютно и безопасность, потому что, опять-таки, это все математически высчитано на размер депозитов 1000 долларов. Если вы берете на 1000 долларов 0.05 объем, а инструмент уходит в отклонение, то, соответственно, вы скорее всего, потеряете. Вот все, что хотел сказать по поводу сервера Дискорда. Если вы еще не подписались на наши бесплатные сигналы по криптовалютам и по Форексу, то ссылочка на них, естественно, будет в описании. Подписывайтесь, я уверен, что вы, как минимум, не пожалеете. Тем более, они бесплатны. На этом у меня, друзья, все. Большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока.